всем привет всех приветствую на своем канале сама себе шли и я продолжаю шить жакет на эль вернее не продолжаю а начинаю в предыдущем видео я показала как я делала раскрой и там всякие дублирования пометки и все остальное сейчас у меня уже все готово и я перехожу непосредственно к шитью я беру вот эту часть вот такую и значит здесь я уже сделала надрез один сантиметр вот тут вот чтобы соединить выточку теперь я вот так складываю скалываю это все. И можно наметать, но я метать не буду. Я, наверное, скорее всего, пройдусь так на машинке. Припуск у меня получается 1 сантиметр. Вот я себе здесь оставила пометку. Здесь я прям на убывание ухожу. То есть вот здесь вот прям выхожу, хвостик будет делать. Буду отсюда строчить. ну что, смотрите, я сделала, отутюжила все. Слушайте сейчас внимательно. Если кто-то будет делать, заутюживать надо в ту сторону вот туда. Получается, у нас здесь бачок идет. Это центральная часть. Я заутюжила не туда, но переутюживать уже не буду, потому что я уже заклеила вот этот срез кармашка. Это, видимо, временная заклейка но все равно я переделывать уже не буду и у меня получается что вот у меня идет как бы вот это вот центр до да, перед наш а здесь у меня заутюжена сюда выточка. надеюсь это не смертельно и у меня не пойдет все в крифе в косе из-за того что выточку не так заутюжила но я шью для себя переутюживать ее уже не буду что хотела сказать аккуратнее утюжьте когда будете вот здесь вот вот в таком состоянии отутюживать э, утюгом вот здесь проходиться не заломайте вот здесь вот потому что я на одной половинке так заломала и я еле отгладила потому что уже видимо когда на ней находится вот это вот э, э, дублериновая ткань это да у меня тут такой был залом я его еле утюгом потом выправила так теперь мы берем вот вот так вот нашу часть и берем бачок вот он. вот так у нас должно как бы быть да и нам нужно этот бачок сюда пристрочить то есть опять же вот так вот лицом к лицу все скалываем вот здесь вот и идем на машинку теперь берем вот такие две части спинки на прошлом видео я не показала что я ну я не продублировала низ у спинки вот сейчас я это доделала просмотрела я короче что надо еще низ продублировать вот мы берем вот так вот наш лицом к лицу сворачиваем наши серединки Вот здесь все соединяем булавочками и делаем тоже строчку. Я все отпарила, отутюжила вот так вот. Вот таким образом, да, в разные стороны. И мне тут немножко непонятно, почему, тут как будто бы, вроде разметку, не вроде, а я ее нормально, правильно перенесла. Но видите, как будто, вот видно вам или нет, как будто искривление. То есть здесь идет прямо, а здесь куда-то вниз пошло, такого же быть не должно. Поэтому я потом здесь вот ну, выровняю карманчик по вот этому надрезу, вот так вот, надо будет сравнять там и там. Спинку тоже теперь разутюживаем в разные стороны. Сначала вот так вот проглаживаем и разутюживаем швы. Вот так. Да? Вот так вот. Сейчас я это сделаю. И на этом этапе как бы все останавливается, потому что надо делать карманы. А на карманы я еще не выкроила подклад поэтому я пойду выкраивать подклад и потом перейду кармашкам я раскроила подклад короче кроить подклад это смерти подобно очень тяжело все скользит ужасно так что у меня получается у меня получается два две части рукава вот этой две штучки. Вот это, это тоже рукавчик две штучки вот это две части это две части спинки две части здесь два таких кармана два таких кармана и этот подклад ой карм... крышка и вот эти по одной то есть получается это маленькая а это побольше вот эти тоже вот по две. Так, теперь берем вот эти вот детальки у нас вот такие есть две вот такие вот продублированные из основной ткани и две вот такие из подклада лицом к лицу их складываем вот так вот здесь фиксируем булавками и прострачиваем тоже вот здесь вот. Аккуратненько отпариваем. Блин, надо проутюжить. И воды налить. Так, и теперь нам надо подрезать. А вот здесь, вот на ноль пять. Теперь это надо все вывернуть, и тоже вроде как отутюжить, то здесь вот так вот все аккуратненько. Если понадобится, можно сделать еще надсечечки. Значит так, я тут уже несколько минут, часов бьюсь над карманами, и они мне не нравятся, во-первых, они не идеально ровные, меня это бесит, вот видите, вот этот, этот еще более-менее, а тут вот как бы закошено, и меня это раздражает, а во-вторых, я что-то не поняла тут прикола, значит, карман нужно вот так вот выметать, вот видите, вот эти вот, у меня стежки вот так вот выметать сначала и приутюжить оказывается я решила сделать так по правилам в итоге когда снимаешь вот здесь ничего не остается все красиво да а вот здесь остается и как я не пыталась отпарить вот эти вот следы дырки вот это вот все осталось и это же ну, некрасиво будет, я как бы представляю, что кармашек будет отворачиваться и это будет иногда видно людям и мне. Я тут посоветовалась и мне подсказали, что можно намочить все. И вот я намочила полностью, вот так пошла и намочила. У меня мочила с этой стороны, и самое интересное, у меня эта ткань практически не промокла. И все утюгом высушила все следов у меня нет все красивенько вот теперь мы берем смотрите вот эти вот штучки вот такие две и две вот такие это у нас верхняя рамка бокового кармана это нижняя рамка бокового кармана у них есть разметки у меня они сделаны так тут ты даже не увидишь короче здесь закрепилась она наверное короче здесь надо вот так вот пополам сложить вот эти вот и проутюжить по разметкам, а здесь вот как раз таки сейчас я вот вот тут у меня видите есть разрезик, вот по этому разрезику вот так, И здесь вот так тоже проутюжить Теперь, смотрите, нам нужно перенести а, меточки, э, линию настрачивания, да, вот у нас, вот она, она слекала верхняя боковая рамка, и вот, получается, мы ее вот так вот сложили, да, и заутюжили, и линия настрачивания у нас, получается, вот это вот идет, вот это, вот, то есть я ее сейчас перенесу, вот здесь вот отмечу, откуда, докуда, вот так, она примерно, не примерно, а сейчас скажу точно, здесь у нас идет сантиметр, с края вот тут вот идет сантиметр, а это у нас идет почти 5, 5 миллиметров, да, точно, да, 5 миллиметров, вот, значит, я сюда сейчас перенесу все и на вторую, и вот эта вот нижняя рамка бокового кармана, да, то есть мы ее вот так кладем, вот так, и тоже вот она у нас идет вот так согнута, и переносим вот эту вот линию, вот эту. Так, я тут ребусы гадаю, как сделать этот карман пришить, вот у нас есть вот такая вот подкладка бокового кармана, две штуки, вот они они. А здесь на них сюда пришивается подзор. Да, вот она строчечка. Я отметила вот здесь вот. Теперь сам подзор. Две штуки. Вот они они. И знаете, что меня смутило? Я никак не могла понять, зачем вот эта разметка. И как пришивать. Ну, по сути, тут надо сделать так. Вот к этому подзору, вот, вот так вот, пришить, э, то есть карману пришить подзор, потом вот так вот это поднять и заутюжить, да, но здесь не должно быть вот такого вот расстояния в сантиметр, по картинке, по, по инструкции, я тогда подумала, может вот здесь, и там вроде как кажется, как будто они на один сантиметр только вот пристрачивают, если делать вот так, то когда мы вот так вот завернем, Получается все ровно, как на картинке. Но ну, на кой черт тогда вот это, вот эта вот линия. Ну, может быть потом она как-то будет задействоваться, я не знаю. Ладно, короче, делаемся это дело как. Вот так вот. Так вот я сейчас аккуратненько все это приколю. Вот здесь вот на один сантиметр, да, получается у меня. Вот разметка вам видна? И вот один сантиметр припуск вот так вот приколю пристрочу и вот так заутюжу и еще сделаю вот здесь строчку на 0 2 миллиметра от края тут и тяжеловато было это прикрепить ну ладно получилось сейчас попробую теперь еще и пришить Так, как-то так, с Богом. Так, смотрите, сейчас я буду делать карман обрабатывать. Вот я его начертила у себя по новой ровненько, да? И прометала, здесь не видно, у меня нитка просто в цвет, да, я это прометала все, вот, вот так вот. И вот здесь вот прочертила и с этой стороны, и с этой стороны, чтобы у меня было одинаково. И теперь смотрите, я беру вот так вот эту рамочку, верхнюю, тоненькую верхнюю рамочку, вот она вот так, и вот таким вот образом укладываю, вот. Сейчас я буду это все прикалывать. Ужасно не люблю, когда что-то неровно. Боюсь. Так, нормально, там не сбилось. Так. И здесь надо сделать закрепочки. Получается прям... Главное, ровненько все делаайте эти закрепки вот тут так вам видно вообще не видно. Ну-ка фокусируй. Вот видите, здесь все вроде 5 миллиметров. Здесь закрепочка не, не идеально. Надо вот ой, куда я тут снимаю? Вот сейчас покажу. Здесь мне видите не нравится. Надо вот здесь вот чуть-чуть распороть. Распороть аккуратненько вот до этого момента. Пока у меня все хорошо получилось, все, я все тут уравняла, сделала. Ну, здесь вот, мне кажется, здесь больше сантиметра, блин. Нет, нормально, просто у меня тут рамочка как будто больше идет, но ну, ничего страшного. Мне главное, надо сделать сейчас точно так же вот эту часть. Я здесь тоже начертила, чтобы удобно было. И сейчас самый сложный процесс, вот так как-то подгибая-выгибая, мне нужно вот таким вот образом здесь приколоть и пристрочить. Сейчас буду это делать. Теперь смотрим, что нашили и что тут вообще получилось. Так, здесь все ровненько, прям куда надо. Здесь тоже все ровненько. Фу, здесь ничего не пристрочилось, это очень хорошо. Ну что, смотрите, значит все пристрочила, и теперь мне нужно вот это вот все отвернуть, иголочками закрепить чтобы она мне не мешалась, да, вот так вот. Сделать надрез. Самое интересное пошло. смотрите теперь мы вот так выворачиваем все сюда на изнаночную сторону вот эти наши вот эти уголки да вот так и нам надо сейчас вот так вот это отпарить отгладить вот, вот так вот отпарить Ну вот смотрите, я все отпарила, мне все очень нравится, а, зато я поняла проблему, когда выточка на эту сторону, вот сюда вот заутюжена, вот она и вылезла. Мне было сложновато вот в этом углу расправить, потому что получается вот она вот сюда идет, да, то есть помните, выточку надо вот на эту сторону заутюживать у меня осталась загвоздка каким образом вот здесь вот зафиксировать дырки здесь же дырочки у нас получается он там да вот этот вот хвостик и я вот думаю их очень сложно и как-то пристрачивают вот здесь вот делают строчку вот здесь делают строчку вот тут вот вот, вот так а захватывают вот этот вот кусочек но я что-то не знаю, может, я так сделаю сейчас прострочу, а может быть, я просто для облегчения вообще себе работы сделаю строчку вот здесь. Вот тут один миллиметр. И как бы мне будет легче вот эту вот расправлю все ровненько и прострочу аккуратно. Так, я все-таки застрочила уголки здесь внутри. Вот тут вот, вот, так отогнула и прошла, да? Вот здесь у меня теперь застрочено. И а, теперь будем пришивать вот эту вот, берем вот эту часть. У нас есть с подзором, а есть без подзора, да, нижнюю. Так каким-то образом она у нас тут пришивается. Вот так вот, лицевая сторона к нам, сюда. То есть лицевой стороной к лицевой стороне вот здесь вот закрепляем вот тут и делаем строчечку в один сантиметр вот вот, вот так я заколола А теперь нам надо вот и здесь все разутюжила вот вот эту клапан этот приложить вот так вот где у нас тут меточки да как раз и пристрачить. здесь у нас припуск получается э, шириной сантиметр а здесь нам надо попасть вот в эту строчку я сейчас это как-то попробую приметать а потом буду строчить и наверное строчить я буду не здесь а вот с этой стороны вот здесь сверху вот сюда нам надо будет попасть так если кому-то понадобится я приметала вот к этой части так ну все готово вот так вот теперь мы можем делать вот так у нас может быть кармашек этот клапан может не быть вот он сюда вот так вот выходит так теперь мы переходим к чему значит мы переходим мы переходим к тому что нам нужно пришить вот эту нашу часть которая вот так вот пришивается опять же вот здесь сверху приметывается пристрачивается и потом приметывается вот здесь и прострачивается вот здесь да не могу понять почему такой бутерброд и нигде ни разу не написано, что нужно иссечь что-то. Ну, прям уже гипертолсто. Ой, это ж мне надо опять в строчку. Так, теперь мне надо вот здесь вот я буду прошивать. И буду опять в строчку стараться попасть. Так, здесь-то я сделала, а здесь я что, здесь у меня все хорошо, да, здесь все правильно, 33 слоя, это сюда, вот так, так, здесь вот так, да, все верно. Ну и теперь я сейчас наметаю вот так вот по кругу зацеплю вот это вот и прострочу. Смотрите, я тут уже... Да, во что там? Смотрите, я тут уже начала шить и вам не показывала, потому что я очень сильно переживала, как у меня поведет себя вот этот вот подклад, потому что, когда я шила пальто, то под... Давид, оставь ее в покое то подклад у пальто, он ходил ходуном, прям под машинкой. И я вот на эту лапку приклеивала вот эту изоленту. И меня как-то более-менее спасала А сейчас я достала, значит, вот эту лапочку. Тефлоновую, или как она там правильно называется. И у меня так замечательно все идет, и ничего не скользит. Э, ткань под этим, как его, под лапкой. Так, короче, вот здесь вот я взяла иголку, поставила вот в это положение, в крайнее левое, чтобы вот здесь захватить. Тоже был сложный момент, поэтому я как бы снимала и нет, а не отвлекалась. Ау. Так тихо, тихо, вот так. Сачек, подожди, пожалуйста, я дострачу и посмотрю, что там. Все, сейчас вам все покажу. Дамы и господа. Я его дошила, смотрите как цвет меняется, да? Оп. Оп. вот у меня такой синий, а дошила, у меня немножечко здесь торчит, видите этот подклад, но я посчитала, что не страшно, в этом даже есть какая-то изюминка, что как бы он так чуть-чуть торчит. Вот, это надо было, когда пришивала клапан, чуть-чуть вот так подтянуть именно этот э, подклад. Ну ладно, как есть, так есть. Вот тут вот тоже из косячков вот тут вот видна полоска, ну шов вот этот, он тоже как-то где-то видно, а где-то нет. Может быть можно как-то нагладить вот так вот, припарить и сюда нагладить, и он тогда прикроется, ну вы поняли, да, так поднатянуть. Вот, здесь все умещается. Все крепенько, красивенько. Тут что-то. Какая-то полоска. Это не, не я сделала. Это так оно было. Какая-то затяжка. Да, какой-то брачок. Ладно, не буду расстраиваться. Что я хотела сказать? А, смотрим на эту сторону. Здесь тоже все. Сайбильно. И красиво. Вот. Ничего по инструкции не было написано, не надо было ничего подрезать. Мне, конечно, этот бутерброд непонятен. Ну ладно. Вот. На этом видео можно заканчивать. И я буду шить второй карман абсолютно с самого начала. Я же его не шила одновременно вот а следующее как, что доделывать буду, я запишу в следующее видео. Все со всеми прощаюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.